Всем привет! На связи Кузнецов Никита и канал «Настольный теннис для всех». Посещая большое количество разных спортзалов, проводя там тренировки, сам тренируюсь, обратил внимание на одну особенность любителей настольного тенниса. Люди встанут, например, справа направо, слева налево и без перемещений стоят и делают там по 10, 20, 30 топсов. Либо же приходят в зал, 5 минут разминается и сразу играет на счет. Без базового подхода прогресса в игре на счет у вас не будет. И поэтому хотел бы поговорить о достаточно простом перемещении на ноги. Оно выполняется следующим образом: слева угла вы играете один раз слева, второй раз справа, один раз слева, второй раз справа. Упражнение выполняется это на количество. На видео я делаю топс, слева подставку, либо удар, топс, подставку, либо удар. Любителям и игрокам начального уровня не обязательно там делать топс. Можно просто накат слева, накат справа, накат слева, накат справа. Либо удар справа, накат слева, топс слева. То есть в этом упражнении главное количество и перемещение ног. То есть при игре на счет это будет очень актуально, так как... Самое большое количество ошибок возникает во время передвижения. Давайте посмотрим теперь упражнение в динамике. Обратите самый главный момент на то, что к каждому мячу надо подходить ногами и правильно занимать позицию. Выполнять каждый элемент, что справа, что слева, стараться правильно. И теперь замедление. Друзья, планирую записать целый цикл таких упражнений различных на перемещение возле стола, который позволит вам достичь определенного прогресса в игре не только на тренировке, но и на турнирах. Поэтому подписываемся на мой канал, нажимаем пальцы вверх и до новых встреч. На связи был Кузнецов Никита. Всем пока!